Приветствую водолейчики вас! Давайте посмотрим, что ожидает вас в феврале в основных сферах главной тенденции. Само по себе начало месяца достаточно благоприятное. Венера образует благоприятный аспект к узлам, что может говорить о том, что, вот, о том, что можете получить какое-то неожиданное поступление финансовое, зарплату, сумму денег, подарок... Ну, кстати, у вас же начинаются дни рождения, поэтому вполне реально. С 4 по 6 будет складываться полнолуние напряженный аспект. И плюс еще будет добавляться квадрат от Венеры к Марса. Это будет конфигурация между вашим финансовым домом и домом детей, влюбленных, развлечений. Тут возможны некоторые... Конфликтные события связаны с противоположным полом, поэтому особо не рискуйте в этот период и не лезьте на рожон, если не хотите конфликтов. 7 и 8 февраля Венера образует благоприятный аспект к Урану, что говорит о удачных финансовых сделках, удачных знакомствах которые могут прийти в вашу жизнь, и вообще какие-то удачные события для вашего дома и для вашей семьи. 10-11 состоится точно соединение Плутона с Меркурием в вашем 12-м доме, а это признак того, что некая очень крупная сделка может оказаться удачной для вас. Особенно если она не будет афишироваться и она будет идти по 12 дому, то всего скрытого, неявного, то, что вы не хотите показывать всем. Также 11 числа Меркурий перейдет в Водолей, ваш знак, вы станете более активными, общительными, будет больше проявляться оригинальность мышления, к решению любых вопросов будете подходить с нестандартной стороны, дружба выйдет на первое место и будете стараться организовать вокруг себя круг единомышленников для совместного какого-либо взаимодействия 14 16 образует венера точное соединение с нептуном в вашем доме финансов и здесь судя по другим благоприятным аспектам ожидайте какой-то удачной финансовой сделки удачных финансовых поступлений и может быть даже знакомство с человеком который может стать вашим покровителем и который поможет вам удачно решить ваши финансовые вопросы. Но это больше, наверное, для девочек информация. Поскольку это могут быть деньги издалека или деньги от очень важного человека, чиновника. Может быть, этот человек будет занимать какое-то важное положение. 15 18 Солнце соединится с Сатурном. И многие из вас могут почувствовать некоторые ограничения. Может быть, немножечко будет портиться настроение. Ну, ничего. Высокая ответственность, самодисциплина помогут вам в решении различных вопросов. Тем более, что уже с того же 17 по 18 будет формироваться благоприятный аспект от Меркурия к Юпитеру. Меркурий в вашем первом доме, то есть это ваша личная контактность, поможет в каких-то коротких поездках, передвижениях. Договора пройдут удачно, поездки, знакомства, встречи, они будут очень кстати. Этого же 18 числа еще и солнце будет переходить в знак рыб, а это говорит о том, что ну, для вас рыбы это финансовый дом, уже захочется немножечко как-то отдохнуть, сменить марафон на короткие, так, на короткие перебежки, пробежки, а может быть легкую ходьбу, набраться сил перед следующим стартом. 18-19 Венера будет секстиле к Плутону. Это шикарный аспект, говорящий о том, что у вас есть шанс улучшить свое финансовое положение, поправить и улучшить. Ну, а также, это еще и эмоционально очень насыщенный будет период, когда вы можете делать какие-то очень крупные вложения во что-то. Ну, или в кого-то. 20 числа состоится Новолуние в Рыбах и оно, знаете, оно будет знаменовано таким спокойным, созерцательным фоном. Также в этот день Венера перейдет в знак зодиака Овен, и тут чувства будут наполняться такой, знаете, животной физической энергией. То есть начнется период, когда эмоционально очень многие почувствуют страсть. Напор, импульсивность, поскольку для вас Венера будет идти по третьему дому коротких контактов, то в этих делах, в этой сфере вы будете очень удачны. Благоприятный период для приобретения какой-то дорогой, красивой, очень качественной недвижимости. Также, возможно, интересные, очень выгодные для вас знакомства в коротких поездках и просто даже в переписке. Любые переговоры будут приносить вам большое удовольствие и удачу, это идеальный период для того, чтобы трудоустроиться на очень выгодных для вас условиях, для кого это важно. Ну и одновременно еще с 20-21 числа здесь будет образовываться интересный аспект, который с одной стороны придаст беспокойство вашему уму, напряжение, и, казалось бы, может быть какая-то очень сложная ситуация, за которую вы будете переживать и даже будете сомневаться в том, стоит вам идти на решение этой ситуации или нет. Но да, стоит. Благодаря благоприятному аспекту от Марса вам рекомендуется быть более решительными, смелыми и у вас все получится. Ну и закончится месяц складывающимся благоприятным аспектом, еще одним большим подарком судьбы. Он абсолютно шикарный в вашем третьем доме, который может говорить, что у вас вот что-то размножится, будет удача и что-то размножится, станет чего-то много. Может быть, это будет несколько источников какого-то дохода или, например, несколько интересных знакомств. Этот период будет сопровождать великодушие, оптимизм, радость. Радость – это общение. Приятно, что он перейдет еще и в начало марта. Так что этот месяц у вас закончится точно с очень хорошим настроением, с чувством победы. Так что желаю, водолеечки, вам прекрасного месяца. Для тех, кого интересует эзотерическая часть, основное событие для водолеев в феврале месяце, с чем оно будет связано, здесь я вытащила три карты, это букет, то есть интересные, какие-то приятные знакомства, подарки, женщина, то есть это либо вы, либо это для мальчиков, но какая-то новая девушка, может быть и не новая, и сотрудничество с ним, что кольцо, это ситуация или брака, или подписание очень важного договора, но в общем-то приятные, Какие события романтического характера? Месяца. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, комментировать. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до встречи в следующих прогнозах.